Здравствуйте, Я Олеся Лешенкова, и в этом видео мы продолжаем с вами знакомиться с буквами. До этого я вам рассказывала, что начинаем знакомиться мы с гласных букв, какие буквы мы с вами уже знаем. Давайте повторим, это буква А, это буква О, буква А, Буква О. Буква О. И сегодня мы продолжаем знакомство с буквами. Посмотрите на мои картинки. У меня есть картинка, и я читаю название. Улитка. Удав. Удочка. Укроп. Утка. утенок. Утюг. Слова начинаются со звука У. Буква У. На что похожа буква У? Буква У похожа на заячьи лапы. А еще она похожа на рогатку, из которой можно стрелять. Итак, буква У. Когда я произношу звук этой буквы, губы у меня сворачиваются в трубочку. у Итак, буква У. А сейчас мы прочитаем с вами коротенькие слова, с буквами, которые мы уже знаем. Итак, УА. УА. Кто так называет слова? Правильно. Это называется слова малыш, который лежит в кроватке. Он так играет и называет первые звуки У-А! -а. а здесь посмотрите: Ау! Ау! Это зовет мальчик. Он заблудился в лесу. Прочитаем самостоятельно читаем и начинаем читать мы справа налево я вас, ваше чтение буду сопровождать у -а у а молодцы а у, -у. а у молодцы умнички если мое видео вам было полезным, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. В следующем видео мы продолжим знакомиться с вами с гласными буквами. До встречи!